Ой, молодец. <смех> Нервы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на фестивале Блюс Веранде» и разговариваемся с главным редактором Разговариваем с главным редактором журнала и портала Jazz.ru Кирилл Машков. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Сегодня вот только что была пресс-конференция, да, можно сказать, о проблеме джаза в России, ну, в принципе, в целом, да, вы затрагивали, и непосредственно в регионах. То есть, расскажите сейчас, на данный момент, за прошествие скольки, 90... 95 лет истории джаза сейчас ага. в нашей стране. Это исчисляется с 1 октября 1922 года, когда в Москве состоялся самый первый задокументированный джазовый концерт. И э, сейчас, на данный момент, как вообще поменялось отношение джаза Если в Советском Союзе ну, была всем известная поговорка Максима Горького да, От которой сейчас э, Игорь Бутман говорит Пожалуйста, давайте от нее открещиваться Что сегодня ты играешь джаза, джаз, а завтра родину продаж. Ну, во-первых, это не Горький сказал ну, Это было написано в журнале «Крокодил» ага. в 1949 году был, был такой печальный период в истории джаза в нашей стране Который самый популярный джазовый певец Советского Союза Леонид Осипович Утесов С присущим ему легким одесским юмором Назвал эпоха разгибания саксофонов Это вот с 1946 примерно по 1954-1955 год Это такой трагический разрыв в истории отечественного джаза Потому что Поколение музыкантов, которое было до этого И поколение музыкантов, которое пришло после этого джаз Они между собой очень мало общались Общались, но мало И практически, э, как бы сказать, творческого воздействия э, Друг на друга не оказывали уже Поэтому мы можем говорить, что у нас история джаза начиналась два раза В 22 mm -hmm. году, а потом уже где-то в пятьдесят седьмом, Когда начали играть э, музыканты, некоторые из которых до сих пор Еще на сцене, скажем, Алексей Козлов Саксофонист Или скажем, саксофонист Алексей Зубов Который, правда, последние 35 лет живет В Лос-Анджелесе Но в 70-е годы был Саксофонистом номер один в Советском Союзе Вот они в пятьдесят седьмом году дебютировали вот. Ну и давайте немножко вас спрошу Вот я читал вашу книгу о российском джазе То есть двух томах И а, там везде прослеживается такая Интересная Не знаю, как тема, не тема Что очень много в джаз у нас приходило людей Которые занимаются физикой и математикой Почему то так сложилось? Здесь два, две причины. Первая причина. У нас преподавали в, в системе музыкального образования преподавали только классическую музыку. Только, причем классическую музыку, понимаемую, очень узко. Современную академическую музыку у нас не преподавали вплоть до 60-70-х годов. Угу. И до сих пор в системе наших, скажем, консерваторий современная академическая музыка — это... Ну, Хиндемит, Пауль Хиндемит, а Пауль Хиндемит умер в 60-каком-то там году, да, то есть вот музыка, которой сейчас 50-60 лет, она для них еще очень слишком современная. То есть у нас была очень консервативная система музыкального образования. И если ты тогда, в 50-е годы и даже еще в начале 60-х годов, обучаясь в музыкальном училище, сказал бы, в музыкальном училище у себя Что ты еще когда-то там по вечерам играешь джаз Тебя могли просто отчислить И даже не потому что джаз это музыка Противника идеологического Это американская музыка Нет не поэтому, а потому что считалось что джаз Испортит молодому музыканту вкус Технику игры и вообще все на свете И соответственно молодой музыкант Уже потерян для великого мира классической музыки Хотя конечно были исключения Скажем до сих пор еще выступающий в 80 с чем-то лет Герман Лукьянов, один из мастодонтов нашего отечественного джаза, который, собственно, был, наверное, первым оригинальным советским джазовым композитором. Он получил образование в консерватории как композитор. И ни у кого кого, а его профессором был сам Рамхачатурян. То есть, в общем... Были отдельные моменты, когда музыканты с высокой академической подготовкой все-таки попадали в джаз. Но в основном это были музыканты, у которых в лучшем случае было несколько классов музыкальной школы, брошенные когда-то там. А почему у нас называлось то поколение поколением джазовых инженеров? Во-первых, в Советском Союзе в 50-е, 60-е годы очень баловали технические специальности. Почему? Потому что нужно было ковать ракетно-ядерный щит. И, соответственно, людям, которые этот щит ковали, им нужно было предоставить все. Даже возможность иногда слушать и даже играть джаз. Ну, фиг с ними. Пусть они там поиграют на своих саксофонах, зато они будут хорошо, качественно ковать ракетно-ядерный ну, щит. Ну, то есть, получается, они просто разгружались. Да, и им... многое прощалось. Поэтому одним из центров развития э, джаза в нашей стране, например, в 70-е годы, был Академгородок э, в Новосибирске. Это новосибирское отделение Академии наук СССР, такое так сказать, вот закрытое образование, где были академические институты, было много молодых образованных ученых. И там проходили, даже в 1978 году состоялся симпозиум по джазу, там изучали джазовую теорию. Там. В общем, это была серьезная заявка на то, чтобы джаз воспринимался как часть мировой культуры, высокой культуры. И очень сим символично и симптоматично, что в нашей стране это происходило через академические институты. Достаточно сказать, что наш первопроходец Джазового образования Юрий Козырев, который первым в нашей стране выдвинул тезис, что научить импровизировать можно любого. Он был доктор физико-математических наук и преподавал в Московском инженерно-физическом институте. И, собственно, его знаменитая студия Москворечи, из которой впоследствии в 60-70-е годы вышло множество передовых джазовых музыкантов, она начиналась под названием «Школа джаза Московского инженерно-физического института». Что, в Московском инженерно-физическом институте нечем было людям заниматься? Конечно, они там ковали ракетный ядерный щит, но... Было понимание того, что для того, чтобы качественно ковать этот самый щит, людям еще нужно что-то иметь э, помимо непосредственно работы. Чем всегда считалось, что отличается советский специалист от американского специалиста. Американский специалист очень узкий. Он знает свою специальность и, собственно, это все. Да, у него может быть какое-то хобби. Собирание мотоциклов, например. Э, если это старый американский мотоцикл, то совсем хорошо. Но это не обязательно, а советский специалист считал, что он и не специалист даже, если у него нет широкого кругозора, эстетического в том числе. Если он не ходит в театр, не смотрит новые фильмы, и причем не боевики кассовые, а артхаус, так сказать. Если он, например, не занимается какой-то музыкой, например, джазом. А тогда можно вас спросить, как вы пришли к джазу? То есть вы же, получается, тоже с советского времени. Ну, я немножко помладше, мне всего 50 то есть ну, я... Как у меня да, мне было. было 20... Сколько? 20... Стоп. Сколько мне было, когда закончился Советский Союз? 23 года. Угу. А, я окончил факультет... Не окончил. Диплома у меня нет. Но я учился на факультете журналистики Московского государственного университета по специальности телевидение и радиовещание. А, при этом я с 16 лет играл в рок-группе на бас-гитаре. И продолжал это делать, пока мне не исполнилось 30. И, как говорил, я играл 10 лет профессионально, то есть за деньги. Музыкального образования у меня при этом нет, я самоучка. То есть я мажора минора, это все изучал самостоятельно, потому что все-таки для игры на бас-гитаре нужно какие-то основы знать. Базовые, рудиментарные, но надо знать. Надо, по крайней мере, понимать, как там, что за что цепляется, и как там вот эти вот колесики тикают <свы> в музыке. Что очень помогло. А с жезом получилось так. Мне было 12 лет. Меня, матушка моя, которая к музыке никакого отношения не имеет, за исключением того, что она в ранней молодости э, входила в такую стиляжную компанию в Москве, э, отвела меня в, в драматический театр имени Станиславского э, на спектакль под названием «Взрослая дочь молодого человека». Э, поставлен этот спектакль был по пьесе, которая называлась «Дочь стиляги». То есть у нее, видимо, что-то такое ностальгическое там шевелилось Про ее собственную молодость Там были заняты прекрасные актеры Альберт Филозов, Александр Филипенко и Многие другие, но не это было важно Важно было, что при том, что там не было живой музыки Там звучали фрагменты джазовых пластинок Под которые эти старички Тогда уже люди около 50 лет Как я сейчас Они пытались тряхнуть молодость Они пытались что-то там такое станцевать Как они в молодости Что-то такое танцевали Фокстроты? Нет, стилем то а, есть джеттербак. Джеттер mm -hmm. а, в, в истории танца это вообще-то это джеттербак. Но этого слова у нас не было, у нас называл стилем танцевать. <laughs> вот. И для меня открылся какой-то незнакомый мне мир, что оказывается было еще что-то вот такое. Это была какая-то какая субкультура со своей жизнью, со своими святыми, потому что они как о святых говорили о музыкантах. Глен Миллер, они произносили эти имена, которые мне ничего еще тогда не говорили. Поэтому в то время, когда мои одноклассники слушали Аббу и Бунием, я слушал Луи Армстронга и Дэйва Брубека с интересом и с восторгом впитывая все это. А как говорят, что э, интерес к музыке у нас закладывается до 17 лет. Что я слушал до 17 лет? Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Дэйва Брубека, Sex Pistols, Rolling Stones и The Beatles. И вот это все вместе у меня так вот и, в общем, на всю жизнь осталось. А когда вы поняли, что вот вы готовы создать портал Jazz.ru? А я этого до сих пор не понял. Вот уже 20 лет он будет в этом году, а я этого до сих пор не понимаю. На самом деле получилось так. Я работал в... Это называлось информационное агентство Intermedia. В то время, когда еще не было интернета, или, во всяком случае, э, свободный доступ к интернету для всех, э, было информационное агентство, которое из зачатков интернета получало э, различные новости о музыке и кино и продавало эти новости редакциям. Потому что редакции по всей стране не могли, там, ну, представьте себе областную газету, да, они не могут писать и про Голливуд, и про то, что там в Лос-Анджелесе происходит, и какие там в Европе музыканты выступают. А тут есть агентство, на которое можно подписаться, и по нему приходят хорошо, качественно написанные новости про всяких известных музыкантов, про актеров и так далее. В общем, какое-то время это агентство жило припеваючи. И я там э, работал, э, называлось редактор группы джаза. Группа джаза состояла из меня одного. Я занимался тем, что... Формировал вот эту ленту джазовых новостей а как вы искали новости uh, я приходил uh, в какое-то там утреннее время в редакцию включал компьютер uh, dx uh, 486 это еще до Пентиумной эпоха там еще был была операционная система windows 95 uh, потом включался модем он издавал характерный звук Подключался к интернету Это и дальше миру. А, и дальше по строчке, по картиночке, по пикселю Загружались какие-то веб-страницы, на которые я смотрел, читал, что-то переводил Кроме того, у меня была наработанная уже сеть контактов Потому что до этого я несколько лет проработал на радиостанции Где ввел в прямом эфире каждую неделю живой джазовый концерт Там была маленькая концертная студия Буквально туда вмещалось 5-6 музыкантов Через стекло буквально от нашей эфирной студии Оттуда кидал Сигнал. И где-то вот квартет, квинтет, секстет Могли играть в живом эфире И за три года, что я там проработал У меня весь московский джазовый мирок Оказался в моей записной книжке Потому что, конечно, мы не могли платить им за эти выступления Но мы им делали запись, их выступления На цифровую дат-кассету По тем временам это было дико круто и модно И, конечно, никому был не лишняя возможность Бесплатно записать демо-ленту весьма убедить забыл. не к вам и поиграть пришли в эфир и получали. По, да, пообщаться с публикой. Записи. Да, мы выводили звонки в эфир. Угу. Был такой нерв живого эфира, потому что люди тут же вот, в перерыве между пьесами задавали какие-то вопросы, они отвечали. Иногда, потом, после выступления, коллектив весь переходил в эфирную студию, мы еще большое интервью устраивали. Звался это Московский свинг. Вот этот московский фильм проработал больше двух лет, и за два года у меня практически вся московская джазовая сцена оказалась в моей записной книжке. Я этих всех людей обзванивал, спрашивал, какие у них новости, что они записывают, куда поедут выступать. У меня были ньюсмейкеры, как вы знаете, в информационном агентстве, там ньюсмейкеры первой категории, во второй категории, это те, кому надо звонить, соответственно, раз в неделю или раз в месяц. А ньюсмейкеры это третья категория, которым можно вообще не звонить, они сами позвонят. Э, то есть, э, ну, те, про кого можно писать, только когда у них реально что-то на самом деле происходит. И вот благодаря этому я, в общем, как-то э, был в курсе того, что происходит на российской джазовой сцене. И вдруг мне написал э, молодой человек моего возраста по имени Петр Ганушкин. И говорит: у меня э, сайт jazz.ru, мне очень нужен контент-редактор. Я слово контент еще не знал, э, полез справочники справочнике, убедился, что это все все означает содержание, то есть мне предстоит, в общем, создать э, интернет средства массовой информации на базе сайта jazz.ru, э, который в, на тот момент представлялся себе странное скопище разрозненных сведений о джазе на русском языке, но дело в том, что Петр очень рано, еще в 96 году занял этот домен jazz.ru, э, который сейчас, конечно, стоил бы гигантских денег, а тогда... Стоило трону столько, сколько его надо было, нужно было заплатить, чтобы его зарегистрировать. И два года мы с Петром этот э, сайт развивали именно как онлайн средство массовой информации. Тогда это было очень модно. 98-99 годы. А, мало того, мы умудрились прямо с колес тут же в начале этого дела продать этот проект одной фирме, которая занималась тем, что у них, у них была фирма грамзаписи, у них был джазовый фестиваль. И еще они хотели заниматься джазом в интернете. У них были иллюзии, что это всем очень нужно. И заработает страшное количество денег. Ну, иллюзии, в общем, когда-то развеялись. Но факт тот, что 6 лет на этой фирме проработал этот проект, jazz.ru. Петр уехал из России, потому что по основной специальности он математик. Ему предложили хорошую работу по созданию алгоритмов веб-девелопмента. Не будем в это погружаться. Это очень странные слова, которые я до сих пор с большим трудом произношу. В общем, он уехал сначала в Прагу, а потом в Соединенные Штаты Америки. И он уже в Нью-Йорке живет больше 20 лет в результате. И ну, вот ровно 20 лет в этом году. Но меня он оставил как бы на хозяйстве. Что я изначально был редактором этого дела. Это была не моя идея. Меня просто попросили этим заняться. Выяснилось, что это дико интересно. И в принципе, это ощущение я не теряю вот теперь, спустя 20 лет. Джаз.ру uh, сейчас? Сейчас это онлайн средство информации, как и в самом начале. У нас был период, когда мы были также и бумажным журналом. Мы выпускали его 9 лет. Но вопрос даже не в том, что это дорого. Это даже не так дорого. А вопрос в том, что, во-первых, очень тяжело, потому что бумага, она тяжелая. А поскольку экономия приходилась на всем, в частности на грузчиках, мне как-то не очень нравилось разгружать 3000 экземпляров журнала с машины, потом раз, э, выгружать это оптов, оптовым распространителем. Но это на самом деле это шутка. А самое сложное в том, что э, там был штучный коллектив, который подбирался буквально по одному человеку. Мы все прошли через чат при «Джазру» э, в 99-2004 э, годах. И вот в этом чате, где одновременно находилось 10-15-20 человек, Постепенно сложился коллектив из четырех-пяти человек, который, собственно, стал редакцией «Джазру». Ну, э, постепенно люди выросли, а поскольку у нас был, скажем так, э, я еще какое-нибудь аккуратное слово... В общем, у нас девушки тоже были, девушка у нас была ровно половина, и эти девушки вышли замуж и родились к ней. А я не могу им сказать, девчонки, бросайте это дело и садиться работать опять в конкурсе". Вот. А поскольку у них уже и по второму родилось, то, соответственно, так мы вот потеряли заместитель главного редактора, который все еще числится заместителем главного редактора, он почти уже не работает, и потеряли главного дизайнера, который делал обложки, верстку, румна, и так далее. А таких людей с рынка просто так вот не наймешь. Вот. Поэтому, в общем, в совокупность всех этих... Причин, ну и деньги, конечно, потому что издание бумажного журнала, оно дорогое. Да, мы покрывали это издание за счет доходов от рекламы. Смещение рекламы покрывало эти расходы. Но когда э, усилий, которые были связаны с продажей этой рекламы и, соответственно, издание бумажного журнала, не стало, выяснилось, что так намного проще. Конечно, спрос еще есть. Еще есть масса людей, которым хочется держать что-то... Э, в руках, да, какой-то настоящий ну да. предмет, оставить что-то на полку, да, чтобы там были большие цветные картинки. А, Все-таки это не сравнится с интернетом. И интернет с другой стороны, сейчас, в наше время. Такое количество новых возможностей предоставляет. теперь можем не просто написать э, репортаж фестиваля и опубликовать. Его. Мы можем в этот репортаж вставить фото, видео, аудио, э, обратную связь. Э, Распространите это по всем нашим социальным сетям. А у нас есть страница в Фейсбуке, страница ВКонтакте, страницы в Одноклассниках И там 40 с лишним тысяч человек наших подписчиков. Разве это можно сравнить с теми четырьмястами подписчиками, которые были у бумажного журнала? А приложений не хотите делать? Хотим. Мы хотим сделать ежегодный альманах такой. Нет, Там будут самые интересные интервью События, да? самые интересные интервью. Потому что практика показала, что люди очень хотят читать интервью с музыкантами. Им это интересно важно, что думают музыканты. Нам это важно, музыкантам это важно, и читателям это важно. Вот на этом мы хотим сконцентрироваться. Но пока, я не могу сказать, что даже вот в этом году, в 2018 м мы уже выпустим такое моно. Хотелось бы, но пока еще не знаю. Ну и я хотел еще. Будет пару вопросов вам задать. Сейчас э, у нас в стране очень хорошо развивается YouTube, да, и с, э, вместе с ним блогинг. Э, вы отслеживаете, то есть блогеров, которые занимаются, может быть, джазом или сами носите вклад. И вообще, как он развивается блогинг э, джазовый блогинг в России? Здесь два момента. Во-первых, джаз требует концентрации, и концентрации именно на музыке. Поэтому мы, когда создавали свой YouTube канал, э, жур... канал журнал джазру мы сконцентрировались на том, чтобы там представлять именно музыку. А начинали мы с того, чтобы просто выкладывали туда снятые одной камерой репортажные съемки. Одна камера, один микрофон. Звук не всегда, скажем так, выдающийся. Но это честно, это то, что мы увидели на концерте. Это шло как приложение к нашему, онлайн-версии нашего издания. Но в то же время я обнаружил, что некоторые из съемок этого канала имеют определенную ценность и не только как приложение. Что там есть некоторые ролики, ну, например, выступление певца Олега Акуратова в, в трио с американской контрабасистской Кейти Дэвис и с американским молодым барабанщиком. Олег Акуратов там еще совсем молоденький, незрячий, выдающийся пианист, выдающийся певец. Они. Э там настолько здорово сыграли и спели, что сейчас у этого ролика уже несколько десятков тысяч просмотров. Или, скажем, выступление Игоря Бутмана, как приглашенного солиста, с биг-бендом швейцарской армии. Где он играет невероятное совершенно геркулесовское соло, невероятной мощи, красоты и силы. И весь оркестр, а это штатные не, штатники, э, сро -сро солдаты срочной службы швейцарской армии. Которые, скажем, вместо того, чтобы маршировать, они играют в оркестре. Ну, как в принципе в нашей армии тоже происходит. Они на него смотрят такими влюбленными глазами, что даже самый неподготовленный зритель понимает, что он видит, как играет великий музыкант. Ну, и еще несколько роликов, которые имеют несколько десятков тысяч просмотров. В среднем, конечно, просматриваемся такого рода роликов пониже, ну, несколько сотен. Но э, мы и не делаем упор именно на канал в YouTube как на основной канал распространения информации, но он для нас, конечно, важен. Блогинг, э, с блогингом по джазу, вообще говоря, я не очень знаком. Э, потому что то, что происходит в области джаза в YouTube это в основном, опять-таки, распространение музыки. И это самое важное. рабочий контент. Это самое важное, потому что э, джаз это все-таки в первую очередь сама музыка. Это не то, кто во что был одет, не то, кто что подумал. Это важно. Мы публикуем, скажем, интервью с музыкантами, в том числе и на видеоканале. Но э, это не первоочередное. Первоочередное – это нота, ноты, которые они сыграли. Потому что э, музыка – абстрактное искусство. Музыка не рассказывает ничего. Вы, знаете, когда приходят молодые музыкальные журналисты в редакции, им почему-то кажется, что писать о музыке – это пересказывать тексты песен. У uh -huh. них как-то складывается такое впечатление, что музыка это и есть тексты песен, а больше ничего. А на самом деле джаз то в основном музыка инструментальная, там текстов песен как Мне таковых нет. Конечно, больше абстрактная это музыка. Вот это вообще абстрактное искусство. И вот это абстрактное искусство при этом обладает какой-то властью над людьми. Оно может передавать какие-то эмоции. Есть, знаете, знаменитая древнегреческие легенда, как нет, простите, соврал, не древнегреческая. Это средние века, Европа, один из Германских королей ранних, раннего Средневековья решил проверить, действительно ли музыка обладает э, властью над людьми. Он призвал к себе знаменитого барда, который играл на арфе, и велел всем присутствующим в зале сдать оружие. Это оружие унесли и закрыли за дверью. Э, бард начал играть сначала как что-то лирическое, потом что-то побуждающее каким-то действием, потом что-то агрессивное и тут король сам пришел в такой ажиотаж, что лично выбил эту дверь, схватил меч и убил четверых своих подданных. Не дай бог, конечно, но музыка на самом деле <с> имеет власть над людьми и джаз как самое э, требовательное к музыкальному мастерству, э, как самое сложное, в общем-то, направление музыкального искусства которые требуют абсолютной отдачи и от исполнителя и от слушателя. Джаз, конечно, этой властью обладает. Не только так сказать, традиционный эм, ностальгический, гладящий сердце приятный, комфортный джаз, но и современные направления, которые могут возбуждать какие-то более сложные чувства или, может быть, такие чувства, которые человек еще сам не в состоянии для себя определить. Но что они их возбуждают, это совершенно точно. Ну и давайте, наверное, последний, или как говорят, крайний вопрос. А, в, в этом, 30 апреля, да, то есть Россию признали, если не вру, да, 18-го года, признали Россию джаз, все -таки признали да, джазовой страной. Ну, Россию, в общем, ни, никто не, не отрицал, что в России есть джазовое направление в нашей культуре. Но 30 апреля 18-го года в Санкт-Петербурге состоялось международное празднование глобальное празднование Международного Дня Джаза. Каждый год это происходит в каком-то новом городе. Раньше это были города с традиционно большой джазовой жизнью. Париж, Нью-Йорк. Потом этот ряд разбавили Стамбул, Гавана, Осака. А теперь Санкт-Петербург. И когда весь джазовый генералитет, все выдающиеся джазовые исполнители 30 апреля приехали в Санкт-Петербург, и там состоялся вот этот самый глобальный джазовый концерт э, в честь Международного дня джаза, ЮНЕСКО, который транслировался на весь мир, выяснилось, что нам реально есть что показать. А это нас ну, много... толчок вот, новому поколению? Безусловно. Безусловно и уже дает. Но хотя бы то, что в первой половине концерта играл московский джаз-оркестр Игорь Бутманов, где очень много молодых солистов, очень мощно. То, что э, наши некоторые звезды, советского джаза прежних поколений тоже участвовали в концерте и все это шло скажем так на одном творческом уровне все эти люди разговаривали на равных на одном музыкальном языке это в общем отвечает на традиционный классический главный вопрос отечественного джаза который формулировался всегда так нет главный вопрос был нам заплатят или не заплатят и постепенно выяснилось что да иногда платят Раньше в советское время этот же главный вопрос формулировался как, нас посадят или не посадят. Ну выяснилось, что сажать за джаз уже, значит, никого теперь не будут. А вот основной вопрос, есть главный вопрос, а есть основной вопрос. Основной вопрос такой, мы можем как американцы? И вот теперь выясняется, что да, можем. Теперь нам предстоит ответить на еще более основной вопрос. Если можем, то зачем? Спасибо вам, Кирилл, большое за интервью. Удачи вам Спасибо вам.